Всем привет, с вами был Атсен Михаил и сегодня мы продолжаем наши кулинарные рецепты и в данном видео я покажу, как сделать печеночный паштет. Для этого нам нужна куриная печенка, уже сваренная, 400 грамм. Кстати, паштет очень вкусный получается и мы любим его Будут намазывать на бутерброды во время завтрака. Получается огонь. Итак, продолжим. Нам нужна печенка уже сваренная, 400 грамм. Нам нужны будут две моркови. Кстати, морковь и лук по вкусу. То есть, кто побольше, кто поменьше. Лук мелкий, поэтому неизвестное количество его нужно будет. Два сваренных яйца вареных. Нам понадобится масло, в данном случае мы пользуемся кукурузным, нам понадобится крупная терка, морковь на в потереть для обжарки, и нам понадобится блендер, в нашем случае это чоппер. Ну что, приступаем, я сейчас мою, чищу, режу морковь, лук, поджариваю ее и включаемся еще раз. Так, поджарка готова у нас, теперь мы ее поперчим, посолим, посолим по вкусу и можно будет все перемешивать. Лучше, конечно же, не досолить и в процессе измельчения в блендере уже попробовать по вкусу и по необходимости досолить. Обратный процесс с пересолкой уже не так просто исправить. Все, загружаем у нас блендер. И добавим кусочек масла, сливочного масла небольшой все наша инсистенция готова к избиванию буквально пару минут отделяет нас от готового паштета ну вот наш бленд ну вот, наш паштет готов. И снимаем пробу. Можно еще чуть-чуть соли. Лучше не досолить, чем пересолить. Было такое, что пересолил. Пришлось мне самому все скидать. наш паштет готов мы на завтрак и вам приятного аппетита